Вас приветствует Кассандра. Спасибо, что посещаете мой канал. Спасибо за лайки. Итак, перед вами прогноз на камнях под названием планетный тренд. Тренд такое слово популярное, то есть если вы хотите быть в тренде. Те, кто смотрит, дорогие мои, если вы вот хотите быть в тренде, присоединяйтесь, изучайте, смотрите мои видео, и вы реально будете в тренде. Итак, я начинаю. Если вы выбрали этот номер видео, я начинаю. Сейчас узнаем, что же будет в тренде. Какая планета будет на ближайшее время для вас в тренде, дорогие мои? Ну, судя по камням, интересно, уже тут легло все. Тут вот так положим. Ничего, ничего, ничего. Так. Итак, на ближайшее время буду трактовать вот так, по часовой стрелке, все, что связано со здоровьем. Ну, если может быть такое внутренняя неуверенность в чем-то, в своем каком-то здоровье, но я бы сказала, выключайте внутреннюю неуверенность, потому что ни одного камня не легло в теме, каких-то осложнений в теме здоровья, внутреннего, психологического. Может быть, старые какие-то ошметки, извиняюсь, какой-то вины, вот то, что издавна вас терзает последние, ну хотя бы даже последние 2-3 месяца. Но вот это вас будет терзать и дальше. Может быть, от этого пора избавляться, я бы вот так сказала. А каких-то напряжений сильных уж совсем, ну, не вижу. Может быть, такая внутренняя лень будет весенняя, похожа на весенний-летний эффект. Теперь переходим в тему, Уже загляну поближе, как тут камень лег на границу. Переходим в тему, все, что касается добычи, скажем так, наворотов наших, работы наших возможностей, на наше укрепление Именно нашего личного уровня жизни, нашего благосостояния. Как ни странно, но тут легла карта фортуны. Карта фортуны с чашечкой. То есть в ближайшие два месяца обязательно, особенно вот через три недели будет такое, какое-то событие, которое вам или даст успокоенность, что у вас вообще не так все и плохо, а может быть это событие вам скажет, ну вот на фоне этого можно начинать потихоньку попытку делать нового этапа, если вам очень не имется, если вы очень хотите улучшить резко, ну не резко, но так мощно свое благосостояние, но скажу так, что через два месяца только вот там будут возможности такие вот к этому всему. То есть фортуна начнет там больше помогать. Сейчас ангел проскользнет и даст вам такие намеки, подсказки. Может быть, через события, может быть, и так. Может быть, через, скажем, допустим, предательство какой-то группы людей, ну, немножко такое, как предательство вам покажется, что вы были вместе с ними, а вот вдруг они вот как-то отдаляются, да? То есть по какой-то причине. Это для вас будет сигнал, что вы вполне можете отсоединиться и идти дальше, и получать учиться в одиночку, может быть, даже ну, вот свои бонусы урвать от жизни, как я бы сказала. Теперь... Тема прихода к вам информации. Вот в принципе через три недели, вот там где ангел прилетит, вот там будет приход какой-то к вам. Поступление новой важной информации, которая будет судьбоносная, будет счастливая, удачная, которая вам даст карту Марса. И Марс будет вас вперед толкать, то есть это вы эту тему не отбросите, не закинете куда-то в дальний угол, а будете ее тянуть-тянуть. И это будет очень хорошо. Эта тема может быть связана и вообще с мужской темой, и, или с какими-то там спортами, допустим. Это может быть связано, кто-то будет, начнет, захочет изучать психологию, допустим. Кто-то начнет что-то изучать, какие-то восточные темы, или у кого что-то связано с пищевой промышленностью, ну, производством, извиняюсь. Может быть, изучение восточных кухонь, южной какой-то темы, восток и юг. Вот тут такие моменты. Но это я как вариант сказала, это не факт, что это ваша тема прозвонит, но, во всяком случае, вот... Особенно, я бы даже сказала, у мужчин очень фартово вот это все легло. Больше даже для мужчин сегодняшний расклад такой. Но если вы сильная женщина, то это... Нет, для женщин тоже. Но если смотрит мужчина, ему как-то... Им больше чуть-чуть будет фарта. Потому что это для них более понятный путь, более понятный сценарий. Для женщины больше надо девушке рывка. Включать самоуверенность внутри включать свой внутренний сильный хороший Марс и идти с этой характеристикой вперед. Теперь, как интересно, тема дома, дома, личных отношений. Ну, скажу так, если с кем-то из членов семьи у вас пока что э, такое не до конца не выясненные отношения, они в ближайшие месяц-полтора такими и останутся. То есть на тему какой-то очень большой лояльности со стороны человека, если у вас там ну, не то что конфликт, а какие-то недоразумения выходят, пока что все будет идти в старом русле. все, что касается вообще недвижимости, то как-то напрямую зависит тут легла карта работы. то есть как это расшифровать. ну то есть это может быть говорит о том, что в ближайшие полтора месяца вы так углубитесь, нырнете, скажем так, в свой рабочий процесс, свой производственный там где, ну там где вы зарабатываете деньги то ли дом превращается в работу, то ли для вас работа настолько важна, что дом очень сильно уходит на задний план. Скорее всего, это вот так. То есть вы весь, вы вся в процессе. Теперь переходим к отсеку, к силовому месту, которое отвечает за, сейчас скажу, допустим, за ваши творческие амбиции. Тут неплохо, можно немножко себя подгонять, и какие-то немножко даже не сейчас, а вот через полтора месяца с момента просмотра этого видео, ну через месяц там с хвостиком, да, можно включать какие-то завышенные даже цели, завышенные планы. Тут очень интересно, потому что у вас на ближайшие 2-3 месяца включаются очень сильные энергии подъема. Это как лифт. Заходите, лифт открылся, пора наверх куда-то вот поспорить доехать, попасть, да? Поэтому очень тут какой-то, я бы сказала, период профессионально-производственного роста период поступления и энергии, и знаний, и всего, у вас будет ощущение, что вы, вы выходите из дома, вы вас всадят в невидимую такую ладью какую-то, и вот вас прямо как-то так будут выкладывать, будут выкладываться определенные нужные события, события как цепочка, нужные для вашего роста. То есть на работе все, что с производством, не все так плохо, нормально, хорошо. Все, что связано, кто учится, тоже неплохо. Единственное, хочу сказать, что через 7 недель произойдет какое-то событие, которое заставит вас задуматься и сказать, вот, ну, как сказать, в теме какого-то человека, возможно, я заблуждалась, я заблуждался. И, возможно, от этого человека надо держаться, ну, защищать свои темы, защищать свои планы, защищать свои цели. То есть произойдет событие, когда вам надо будет защищать, прятать, делаться непрозрачным. То есть ваша прозрачность может как-то вам немножко напортить что-то, да, ваша открытость, открытость ваших планов вот тут, значит, может быть, придется где-то лишний раз промолчать и не открывать карты, как бы так сказать. Что сказать, Но ну, ближайшие два месяца в теме вообще партнеров, партнеры, да? Вот так же, как я никогда говорила, вернусь назад, тема любви – Какие-то перспективы есть, но, возможно, в теме любви и встреч немножко, может быть, такие завышенные, пока что где-то чуть-чуть завышенная планка у вас вот идет. Я смотрю на ближайшее будущее. Может быть, потом у вас это все как-то встанет в другое русло, да, перейдет. Но данный момент говорит о том, что кого-то из партнеров, из нужных вам людей, а как я уже говорила, партнеры – это не только люди на соседнем рабочем месте, Партнер это тот, с кем мы живем, это наши партнеры, да, партнер по постели, партнер по кастрюле, извиняюсь. То есть партнеры, с партнерами будет немножко не так легко, как хотелось бы, с такими уже классическими вашими партнерами, вам придется их как будто в чем-то подгонять, подталкивать что-то напоминать, что-то вспоминать им. И вас это немножко будет грузить, когда вам надо другого человека подталкивать, как будто вы зависите от действий и поступков другого человека. Теперь смотрим тема каких-то, вот, допустим, опасностей, неопасностей. Ну, скажу так, через две недели произойдет событие провокационного характера. Поэтому обратите внимание, что за человек, что он вам хочет от вас. Ну, возможно, вас потянут в какую-то дальнюю дорогу, да, как вариант. Может быть, вы давно туда хотели доехать, но что-то пойдет вот там кувырком. То есть там очень внимательно, но ну, там рядом прям прилепился, впритык лег камень, э, камень оракула. То есть, обратите внимание, может, э, в поездках... В дальних может быть опасность. То есть в ближайшие две недели-две с половиной недели. Вот через. Нет, давайте уточню. Вот вы открыли видео, сейчас смотрите. Проходит неделя, и вот там полторы недели они какие-то опасные в теме, связанные с поездками дальними, как с путешествиями. Они опасные немножко такие какие-то коварные в теме общения с иностранцами. То есть что такое? Это человек, который живет, думает и мыслит и говорит на другом языке, не на том, котором вы. Этот человек для вас иностранец, да? То есть вот тут обращайте внимание. А через полтора месяца у вас в, в, в, в, в, будут включаться защиты, вот только через полтора месяца у вас будут включаться мощные защиты, на защиту, вот свою защиту от таких коварных людей. А сейчас у вас открытые там какие-то территории, вас может хитрый лис попытаться, во всяком случае, попытаться обольстить, уговорить куда-то поехать. Вот тут задумайтесь, надо ли вам ехать или нет. Потому что определенная опасность тут есть. какой то дендерус, какая-то адреналинщина тут есть. Тут осторожно. В принципе, может быть, может быть. Сюда входит тема в этот период покупки новой, другой машины. Тут вот может быть, тут подумайте. Смотрите, чтобы в номерах этой машины не были ваши неблагоприятные цифры. да? У нас у всех есть благоприятные, симпатичные нашей судьбе цифры, а есть которые противные, против, которые мешают, которые опасны для жизни. То есть вот тогда тут такая подсказка. То есть в теме, в теме дальних поездок, поездок определенные риск я вижу. В теме прихождения вас к цели, кстати, вот это... не отъезд или не отъезд вот в эту дальнюю поездку может немножко подкорректировать на, вам на ближайшие три месяца какие-то ваши цели это тоже так есть но это произойдет в лучшую сторону то есть то что произойдет оно будет может быть новое какое-то изменение вам даст внутри или лояльность или умение быстро принять решение то есть это пойдет в плюс также в плюс пойдет ближайшие если с момента просмотра вашего видео отмотать три недели вот там идет вперед две-три недели вперед которые может быть можно осуществить особенно девочки женщины которые запланировали если какое-то свое медицинское медицинское сейчас скажу ну, вот, пластическая хирургия, что-то такое, вот связанное с видоизменением, это пройдет хорошо. Вообще операции там вот там хорошо пройдут. Дальше идем куда? Идем в теме перелетов. Но, уж не знаю, наверное, не стоит пока. Может быть, через полтора месяца вам захочется куда-то поехать. Ну, полететь, и вернее, вот там может быть. И вообще, хочу сказать, что возможно небольшая нестыковка с другом подругой произойдет но это не сейчас а через три месяца с момента вами просмотра этого видео и может быть откроются чьи-то тайны в ближайшее время в ближайшие два месяца вы получите доступ к каким-то тайнам, специально или не специально или какие-то переписки или в фейсбуке что-то увидите необычное, или в инстаграме то есть мне трудно сказать, порадует вас это или обрадует. Но, скорее всего, благодаря этому вы немножко станете меньше, чуть-чуть кому-то доверять. Вот, дорогие мои, вот такой для вас прогноз. Я, естественно, вам желаю очень энергично проходить к своим целям, реально оценивать ситуацию и жизнь вокруг. И рекомендую вам поставить лайк за мое видео. И до встречи!